Уважаемые слушатели Академии СПА и Калини, сегодня у нас варикозное расширение вен. Нашему пациенту по его золотому треугольнику поставили пиявки на меридианы сердца тонкого кишечника и, соответственно, на ножные меридианы янские и инские. Это у нас меридианы поджелудочная желудка и почек мочевого пузыря вот здесь меридиан почек хорошо видно здесь хорошо видно меридиан мочевого пузыря варикозные расширение вен такое явное вот пиявки стоят Думаю, что не больше 20 минут простоят. Вот. И, собственно, то, что будет происходить с нашим пациентом, он нам будет рассказывать, а мы будем дальше вести его и держать вас в курсе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, приходите к нам учиться. Всего доброго!